здравствуйте наталья это вторая часть большого расклада ленорман по сферам для вас на 2021 год в первой части мы рассмотрели основные события которые произойдут в каждой из сфер жизни человека во второй части мы попытаемся эти события разложить на месяца это не всегда получается Иногда карты просто рассказывают, что произойдет в тот или иной месяц. Итак, первая триада рассказывает нам о событиях, которые произойдут с 18 января по 18 февраля. Здесь у нас выпали 36-я карта Крест, 35-я карта Якорь и 16-я карта Звезды. Тридцать шестую карту Крест мы с вами уже рассматривали в первой части. Эта карта говорит о трудностях, о трудном периоде в жизни человека, что ему будет тяжело. Также эта карта говорит о том, что человек ничего с этим сделать не может. Это как бы донос выше вот эти все испытания. 35 пятая карта якорь, как сигнификатор, может говорить о том, что вот эти все трудности будут на работе, так как якорь является сигнификатором трудовой деятельности. Также якорь может говорить о том, что вот эти трудности, период вот этот, он немного задержится, но не больше месяца, так как триада у нас отвечает за месяц. То есть, какую-то ситуацию в один день решить не получится. Возможно, потребуются целые недели. Шестнадцатая карта звезды говорит о планах и целях человека, его мечтах. Поэтому, скорее всего, трудности будут вот с этим, с их реализацией. Также шестнадцатая карта звезды это карта судьбы. То есть, все будет зависеть от ее благоговения к вам. 36-я карта Крест также является картой Судьбы. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 18 февраля по 18 марта. И здесь выпали 11 карта Метла, 24-я карта Сердце и 12 карта птицы. Одиннадцатая карта Метла говорит о ссорах, конфликтах, выяснениях отношений, а также о соперничестве. 24 карта Сердца говорит о сильных эмоциях. 12 карта Птицы говорит о разговорах, коммуникации, нервозности, переживаниях, суете и хлопотах. Вот эти две карты не очень похожи. Метла и птицы. Обе они говорят о нервотрепке, нервозности и сильных переживаниях. Так же, как и 24 четвертая карта сердца. Но сердце может говорить и о хороших эмоциях. Здесь карта сердца может говорить о том, что нервозность это будет касаться любовных отношений, любви. Но может и просто показывать, Сильные эмоции если сказать одним предложением то будет какое-то выяснение отношений возможно в разговоре по птицам и при этом вы будете сильно эмоционировать да выражать эмоции следующая триада рассказывает о событиях которые произойдут с 18 марта по 18 апреля здесь выпали 26-я карта книга, третья карта корабль и 20 карта сад. 26-я карта книга говорит о информации и обучении. Третья карта корабль может показывать поездку. Если сложить все вместе, получится поездка на обучение. Либо же вы сами будете чему-то обучаться, либо же будете обучать других людей в каком-то общественном месте, так как выпала двадцатая карта САД. Также 20-я карта САД говорит, что будет много общения и будет некое общество. Следующая триада рассказывает о событиях, которые произойдут с 18 апреля по 18 мая. Здесь выпали 17 карта Аисты, 13 карта Ребенок и 6 карта Тучи. 17 карта Аисты прежде всего говорит о том, что в вашей жизни начнутся какие-то изменения. Также Аисты могут говорить о семье. Дальше идет 13 карта Ребенок, которая говорит о детях. И эти изменения могут коснуться ваших детей или ребенка. Также эта карта может говорить о чем-то новом. Что придет в вашу жизнь. И шестая карта тучи говорит о неясности и неопределенности. Вот с этим с новым, либо с детьми, либо с переменами, которые придут. Могут возникнуть Какие-то проблемы и неприятности у ребенка, которые вам придется решать. Но по карте тучи это всегда какие-то мелкие проблемы и неприятности, которые очень быстро решаются и быстро проходят. Следующая отряда расскажет о событиях, которые произойдут с 18 мая по 18 июня. Здесь выпали пятая карта дерева, 32 карта луна и 14 карта леса. Пятая карта дерева говорит о семье и семейных корнях. 32 карта луны говорит о каких-то неясностях, иллюзиях, что чем-то непонятно. Так же как и 14 карта леса о каком-то обмане хитрости измене подлости и так далее если рассматривать дерево с точки зрения семьи то леса и луна показывают, что в семье будет какой-то обман что-то будет неясно будут какие-то иллюзии пятая карта дерева также может говорить о здоровье а Карта лиса в этом случае говорит о ложном диагнозе или неверном лечении. Также карта лиса может просто говорить о том, что нужно будет производить какие-то действия, не сидеть сложа руки. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 18 июня по 18 июля. Здесь выпали 22 карта развилка, 15 карта медведь и 27 карта письмо. 22 карта развилка прежде всего говорит о каком-то выборе, который придется вам сделать. И выбор этот будет из нескольких вариантов. 15 карта медведь может говорить о каком-то госслужащем. Возможно, придется к нему ехать, так как карта «Развилка» также может говорить о поездке, о дороге. И 27-я карта «Письмо» говорит о том, что придется общаться с этим человеком, либо же оформлять какие-то документы в госструктурах. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 18 июля по 18 августа. Здесь выпали 23 карта крысы, 9 карта букет и 33 карта ключ. 23 карта крысы мне здесь не нравится. Крысы всегда говорят о потерях, разрухе, депрессии, очень сильных переживаниях и нервозности. Но за ней идут хорошие карты. 9 карта букет говорит об удовольствии, радости, то есть вот эта разруха уйдет, ее не будет, сменится все хорошим настроением, праздником. И 33-я карта ключ говорит о том, что решение будет найдено. Все в ваших руках. Следующая триада рассказывает о событиях, которые произойдут с 18 августа по 18 сентября. Здесь выпали 21 карта гора. Десятая карта коса и восемнадцатая карта собака. Двадцать первая карта гора говорит о проблемах и трудностях, а также о каких-то задержках. Десятая карта коса говорит о внезапности и неожиданности. Поэтому внезапно и неожиданно возникнут какие-то трудности, которые нужно будет решать. И скорее всего вам понадобится какая-то помощь, так как 18-я карта собака говорит именно о ней. Либо же эта карта может говорить о том, что эту помощь вам никто не окажет, ее просто не будет, так как 10 карта коса направлена на собаку, то есть коса связает эту помощь. Но здесь может получиться и так, что помощь будет нужна ваша, вашему другу, что у него возникнут какие-то проблемы внезапно и неожиданно, и он будет нуждаться в вашей поддержке. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 18 сентября по 18 октября. Здесь выпали 30-я карта лилии, 4 карта дом и 29-я карта дама. Прекрасная триада получилась. Все карты положительные. 30-я карта лилии говорит о гармонии в доме, так как следующая идет 4 карта дом. Гармония в семье. Достижение успеха в семье, в доме. Также если... Опять же, касается что-то недвижимости, то может быть успешная продажа или покупка. То есть достижение цели по лилиям, которая касается недвижимости. Этот месяц будет очень важным для вас, самым важным в году, так как здесь выпала ваша карта бланка, 29 карта женщина. Также выпадение карты бланки в этом месяце, в этой триаде, говорит о том, что все будет зависеть исключительно от вас. То есть вы это будете делать сама, самостоятельно, лично. И поэтому гармония в доме и в семье, достижение каких-то целей по продаже, возможно, недвижимости или ее покупки. Все, что будет происходить в этом месяце, будет вашей личной заслугой. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 18 октября по 18 ноября. Здесь выпали 25-я карта «Кольцо», 28-я карта «Мужчина» и 1 карта «Всадник». 25-я карта «Кольцо» говорит о браке и партнерстве. Здесь, скорее всего, касается именно брака, так как рядом выпала 28-я карта джентльмен, это ваш муж. Также карта кольцо может говорить о какой-то цикличности, о чем-то, что повторяется снова и снова, вот как замкнутый круг. И, скорее всего, с мужем вы будете очень много ездить в пределах города. Так как первая карта всадник может говорить о поездках, которые недалеко от дома, недальнее расстояние. Также первая карта всадник говорит о активности. То есть вы будете активно проводить время со своим мужем. Кроме всего прочего, первая карта всадник может также говорить и об общении. И последнее, она может еще показывать какого-то мужчину, молодого, активного, в возрасте до 35 лет. Поэтому может быть какое-то общение с этим мужчиной, либо же партнерство. Следующая триада расскажет о событиях, которые произойдут с 18 ноября по 18 декабря. Здесь выпали 34 карта Рыбы, вторая карта Клевер и 7 карта Змея. 34-я карта Рыбы, как правило, говорит о деньгах или о чем-то материальном. Дальше идет вторая карта Клевер, которая говорит о том, что будет какой-то шанс, какая-то удача, связанная с финансами. Но так как следующее идет седьмая карта змея, то нужно быть очень осторожными, так как будет какой-то подвох. Ни в коем случае нельзя доверять вот этому предложению. На быстрые деньги, на удачу, что все получится очень быстро. Внимательно проверяйте каждое предложение. И будьте начеку, чтобы вас не обманули. И последняя отряда, которая у нас осталась, показывает, что произойдет в период с 18 декабря по 18 января. И здесь выпали 8 карта гроб, 19 карта башня и 31 карта солнца. Восьмая карта «Гроб» говорит о том, что что-то закончится, чему-то настанет конец, произойдет какая-то трансформация и появится место для чего-то нового в вашей жизни. Следующая идет, девятнадцатая карта «Башня», которая говорит о том, что наступит стабильность, а также может говорить о том, что что-то закончится в каком-то госучреждении. Возможно, вы смените работу. И последняя прекрасная карта, 31 карта Солнце, говорит о том, что вас ждет успех, счастье, радость, удача. Самая классная позитивная карта в колоде которая завершает этот год. Особенно, если посмотреть на контраст. Первая карта в раскладе крест, а последняя солнце. Прекрасное завершение года. Говорит о том, что все будет хорошо, несмотря на вот эти все трудности в следующем году. Это была последняя триада. На этом трактовку расклада я заканчиваю. Желаю вам исполнения мечтаний, удачи, счастья в следующем году, чтобы все исполнилось, о чем вы мечтаете, чего хотите, и все в вашей жизни было хорошо.